Добрый день, уважаемые коллеги! Сейчас мы поговорим с вами о таком виде продукта компании Faberlic, который является не только полезным, но и вкусным. Это имбирный напиток. Если точнее, конечно, это не сам напиток, это порошочек, концентрат для его приготовления. Все вы знакомы с таким растением, как имбирь. Чем он интересен? Он содержит в своем составе очень много биологически активных компонентов, которые проявляют свойства и адаптогена, и иммуностимулятора, и гепатопротектора, и корректора э, работы сердечно-сосудистой системы, и э, компоненты, которые снижают образование холестерина в организме человека. Все это делает имбирь крайне важным компонентом для профилактики различных заболеваний в организме человека. А в этом продукте имбирь не сам по себе. А он соединен вместе с порошком меда, а мед не требует особых реклам, все его знают его полезные свойства, содержание огромного количества микроэлементов и биологически активных компонентов, которые вырабатываются пчелами или собираются цветков. И такой растительный компонент как лимонник, классический биогенный стимулятор, адаптоген, тонизирующее средство которая усиливает эффекты имбиря в отношении иммунитета человека, кстати говоря, так же, как и мед. И в результате получается очень интересный напиток. Имбирь, мед, лимонник. Этот напиток лучше применять в горячем виде. И тогда горячий напиток будет работать как прекрасное средство профилактики с одной стороны простудных заболеваний, особенно важно это в осенне-зимнее время, когда есть риски развития инфекционных заболеваний, ну а также может применяться и для э, поддержки жизненных сил человека в любое другое время, в том числе на фоне различных тяжелых физических нагрузок, на, на фоне тяжелых эмоциональных нагрузок, учебных нагрузок. Во всех этих ситуациях сочетание имбиря, меда и лимонника является крайне полезным. Поэтому сфера применения этого напитка достаточно широкая, начиная от сезонной профилактики простудных заболеваний и поддержки жизненных сил человека при любом виде интенсивной деятельности, при невозможности полноценного восстановления. Хотелось бы особо подчеркнуть такую сферу применения этого напитка, как студенческая жизнь. В тех ситуациях, когда человек не может полноценно отдохнуть из-за того, что очень плотно занимался. Такой напиток позволит утром чувствовать себя бодрым, активным, точно так же, как и будет способствовать более лучшему усвоению учебных материалов. Поэтому, говоря о полезных свойствах этого напитка, надо сразу говорить о том, что он нужен всем. И фактически нужен всегда. Это профилактика заболеваний, это поддержка вашей жизненной силы, вашей активности, это борьба с хроническим, хронической усталостью, которая является буквально бичом нашего времени. Поэтому помните о таком напитке, и было бы очень правильно и полезно его рекомендовать максимально широкому кругу людей. Теперь вы понимаете, какие полезные свойства имбиря и лимонника и меда вот, в этом напитке, для чего он может применяться, и это будет э, облегчать вам работу по продвижению и реализации этой продукции. Удачи вам и успехов! И попробуйте сами обязательно этот напиток, вам понравится его вкус и вы почувствуете на себе его полезные свойства. Удачи вам!